Вот как минимум по этому. Что, вот, вот что тебе от меня нужно? Проблема ты можешь... В моем бывшем? Серьезно, да? Серьезно. У меня с ним ничего нет, он уехал. Замечательно. Очень замечательно. У меня есть факты, которые говорят об обратном. Какие? Ну, как минимум его фотографии в твоих вещах, которые ты до сих пор хранишь. Тебя ничего не смущает, не? Это просто фотографии, а не просто там лират. Это ничего не значит. <свеч> Почему я не храню не значащие ничего для себя вещи? Какие-то сраные фотографии с каким-то сраным мудаком, который тебя развел и кинул. Ты жалеешь об этом? А какой в этом смысл уже? Ты меня слышала? И мы расстаемся. В смысле расстаемся? В прямом смысле расстаемся. В каком смысле можно расстаться? Мы идем в ЗАГС, пишем заявление, нас официально разводят. Вот в таком вот смысле мы расстаемся. Паш, перестань. Ты не первая наша ссора. Да она не первая. И она, скорее всего, далеко не последняя. Я уже просто устал. Ну, сколько можно? Куда, к чему нас это приведет? К чему? Ты мне рассказываешь о поддержке, которой просто нет. Которую я по какой-то причине не вижу. Возможно, ясно? почему-то. Раньше я видел их. Паш, я не хочу расставаться. А чего ты хочешь? Ну, чего, чего ты еще хочешь от этих отношений? Вот что? Куда? К чему мы придем? Я люблю тебя, я не хочу расставаться. Это все аргументы. Давай, Это все, что ты мне можешь сказать. Давай поговорим, давай обсудим все, пожалуйста. Например, давай, давай попробуем. Ну вот, например, что ты хочешь отследить? Что конкретно? Наши отношения, Паш. Сейчас ты себя накрутил. Все нормально, просто очередная ссора, очередной конфликт, все. Утром проснешься, и все будет нормально. Почему никакое предыдущее утро не изменило вот этого вот? Почему их столько много прошло, но мы сейчас все равно к этому пришли? Что поменяется завтра, и по какой причине? Почему ты хочешь расстаться? Что не так? Я устал. Мне. Я устал. Нет никакой поддержки. У тебя огромная претензия к тому, что я пишу книгу. Хотя ты знала об этом. Ты знала об этом еще на том моменте, когда мы с тобой просто познакомились. Ты знала, что я хочу написать книгу, которую выпустят. Я даже не стремился, чтобы она стала каким-то бестселлером, чтобы она стала известна на весь мир. Нет, это не обязательно. Мне просто нужно было найти своего читателя. И ты изначально ты поддерживала меня. До какого-то определенного момента. До определенного момента, когда тебя понесло на американтинность, когда тебе вот, вот день, и день, и день, и день, и мы живем плохо. Вот посмотри на остальных. Вот они живут классно. А что дальше? Вот, Света, с Димой. Наши друзья. Довольно близкие. Ты хочешь сказать, у них лучшие условия для жизни? Ну да, тут нехти, но как минимум это квартира, в которой мы можем жить, спать. В чем проблема? У них нет такого, у них нет таких скандалов. Паш, мы не они. Я хочу переехать отсюда, я не хочу здесь жить. Меня напрягает эта квартира, меня напрягает жить в ней, Паш. Каждый день так... просыпаться в ней, видеть это все, Я так не могу. Я... Нахожусь здесь больше времени, чем ты. Я не хотела этого. Мы это не обсуждали. Мы даже телефон не можем не поменять, Паш. Тебе нужно поменять телефон? Он у тебя не звонит. Тебе неудобно сидеть с ним в интернете. Для чего поменять? Для чего? Просто банально, потому что тебе хочется? Потому что у большинства твоих подружек айфоны. Супер. Это просто замечательно. Переехать она хочет. За работу ты мне тыкаешь. Тебя ничего не смущает. Не хочешь мне ответить на вопрос, почему ты находишься здесь больше, чем я? Может, потому что я работаю? Нет? Нет. Вообще, я когда шел домой, я надеялся, что я приду, и мы сядем и поедим. Я голоден. Приятного аппетита. Как у нас там дела с ужином? сказал? Ну, вы, но ничего хорошего. Ты расстраивался? Ну, конечно. Столько времени было потрачено на это все. Ну, и что думаешь делать дальше? Ну, как минимум написать новую книгу. Но только теперь не под руководством какого-то старого пердуна. Новую книгу? Да. Я думала, если тебе откажут, то ты устроишься на нормальную работу. Ну, у меня и так нормальная работа. Почему нет? Нет, Паш, это не нормальная работа. Если ты работаешь полдня и у нас нет денег, это не нормальная работа. На, ш... на что тебе нужны деньги? Зато у меня есть время делать то, что я хочу сделать. Я тоже много чего хочу, но, как ты видишь, я вынуждена работать, чтобы нам было за что жить. А ты пишешь свои книги. Работать чем? Работать кем? Репетитором, Паш. А, это работа. Ладно, буду знать. Ты постоянно пишешь свои книги, ты постоянно тратишь на это время. Ты не хочешь сделать что-то по дому. Я не хочу здесь быть, я нахожусь здесь 24 на 7. Я работаю здесь, я живу здесь, я должна тебе готовить, я должна убирать. Ну, ты, ты не понимаешь, что ну, так быть не должно. Я хочу, чтобы ты устроился на нормальную работу. Ты мужик, Паш. Деньги в семью кто будет приносить? Ты ты можешь хоть иногда подумать обо мне или, или ты вообще со мной не считаешься? Я сижу здесь, работаю, провожу время, я трачу свои силы, я трачу свои нервы, а ты пишешь свои книги и даже не можешь полноценно выйти на рабочий день. Паш, я так больше не могу. Мне это уже надоело. Работаешь, да? Да, работаю. То есть три человека в неделю, три часа в неделю, это работа под твоему да, Жить это... она тут не хочет. Да, квартира не актив. Но мы разговаривали уже о ремонте. Ты сидишь днями дома. Вот чем, чем ты занимаешься? Ты работаешь сейчас? Нет. Да, ты я могла бы хоть что-то сделать. Хотя бы что-нибудь. В чем проблема? В чем проблема? Не нравится здесь жить, так давай здесь сделаем хоть чуть-чуть лучше. Давай, но ну ты должен принести деньги для этого, как-то вкладывать что-то в квартиру. <смех> да почему у тебя все сводится к деньгам? Почему? Я сделала здесь все, что можно было из того, что было. Из с этой старой мебелью, с этой старой квартирой. Здесь уже лучше не сделаешь. Что? Протерла, переставила местами? Да. Это да. А что еще? Что ты предлагаешь? Супер, замечательно. А вот переклеить обои ⁇ это фантастическое что-то. Это просто несусветный труд, да? Я должна это делать. А, ну а почему? Нет, я, я женщина, я же... Паш. И что? Я не заставляю тебя ломать здесь стены или таскать сюда кирпичи. Просто сделай что-нибудь, просто косметический порядок. Я занята работой, Паш. Вместо того, чтобы писать свою книгу, можно было бы как-то и поработать над улучшением нашей квартиры. То есть, по-твоему, три часа в неделю – это намного больше и тяжелее, чем полчаса в автомастерской. Так? Да. Супер. Тебя что-то не устраивает? Меня много чего не устраивает. Что тебя не устраивает? Скажи мне. Д скажи мне, что тебя не устраивает? перчатки. Паш, прости. Паш. Паш, стой.